Вилла Кристина, где мы провели две недели сентября, расположена посреди апельсиновых садов недалеко от курортного городка Тало. После плотного завтрака на террасе мы направляемся на пляж. Ближайший к нам пляж осенний. Пляж галечный, и он нам не нравится. Поэтому мы располагаемся на песчаном пляже в Толо. Вода прозрачная и все еще теплая. На открытой воде рыбок немного. Зато возле скал их изобилие. По субботам и средам мы приезжаем на рынок за свежей рыбой, фруктами и овощами. иногда после обеда мы изучаем окрестности сегодня мы решили посетить микены за моей спиной циклопическая стена древние греки верили что ее построили циклопы а сейчас мы проходим через львиные ворота Завершаем экскурсию в Микены посещением сокровищницы Атриуса. Очень хотелось увидеть Каринский канал. Приехали, но это оказалось далеко не самой интересной его части. Буквально через пару километров мы нашли место, откуда открывается прекрасный вид на Каринский канал. Сегодня мы гуляем в Нофплеоне и сейчас находимся на территории крепости Паламиди. Мы взобрались на самую высокую точку крепости. Сегодня в нашей культурной программе посещение Театра Эпидавра. Я стою на сцене Театра Эпидавра. Если говорить громко, то меня будет слышно с самого последнего ряда. Но если голос не напрягать, то не такая слышимость, как об этом пишут в путеводителях. А еще здесь можно зайти в археологический музей и погулять по развалинам. Сегодня мы приехали в Аргас. Решили еще сходить в один театр. Но, очевидно, в этом театре дают только утренние представления. В три часа он уже закрыт. В античный театр Аргаса нам попасть не удалось, поэтому мы решили заехать в местный замок. Замок оказался достаточно разваленным, и основное его достоинство – то, что он бесплатный. Через две недели мы прощаемся с гостеприимной Грецией.